Службы безопасности России, находящиеся под глубоким прикрытием, вели неусыпное наблюдение за действиями врагов государства. Не остался незамеченным и совершенно секретный приказ об отправке шпиона. По секретным каналам понеслись потоки шифрованной информации. Технологии последнего поколения позволяли надежно защитить информацию от перехвата. Даша Иванова всегда старалась совмещать работу и мысли о доме. Муж, дети и плита были ее главным призванием. Возможно, именно это и послужило причиной, казалось бы, незначительной опечатки. Так законопослушный семьянин и любящий отец превратился в сверхсекретного шпиона. В результате поисков всплыла информация о том, что господин Рубинштейн недавно обратился в туристическое агентство, где интересовался поездкой в Россию и уже подал прошение на получение российской визы. Его въезду в страну решили не препятствовать. За считанные дни была собрана исчерпывающая информация о шпионе, где он живет, где предпочитает обедать, у кого одевается, в котором часу просыпается по утрам и так далее. Руководством ГРУ перед майором Виктором Пулиным была поставлена задача. Используя последние разработки российских психологов, расшатать нервную систему объекта, деморализовать шпиона, отбить у него всякую охоту к ведению подрывной деятельности и таким образом обезвредить его. Через 4 дня Виктор десантировался из верхних слоев атмосферы. Полет прошел успешно. Даже под покровом ночи ему, опытному десантнику, удалось приземлиться буквально в трех метрах от дома шпиона. Четкими отработанными движениями Виктор зарыл парашют в клумбу, зная, что он полностью растворится в ней через 24 часа. Все следы приземления были заметены. Теперь начиналась самая важная работа – «изматывание противника». Проведя быстрый, но детальный осмотр, Виктор начал думать о том, как ему незаметно проникнуть внутрь и приступить к выполнению своей ответственной миссии. Ha, ha, ha,